Привет, друзья! С вами музыкальный салон «Виштейн». Сегодня мы поговорим о линейке корпусных цифровых пианино «Курцвейл» с потребительской точки зрения. Мы сравним эти модели между собой и сопоставим с моделями других производителей. Вначале пару слов о том, чем же отличаются корпусные инструменты от переносных. Главное преимущество корпусных инструментов в том, что они звучат более объемно и насыщенно, а крышка для клавиатуры и блок из трех педалей уже является частью их конструкции. То есть вам не придется отдельно докупать стойку, педали или накидку. Но перевозить такой инструмент труднее, чем переносной. Если вы начали обучение или рассматриваете недорогой инструмент в корпусе, у Kurzweil есть две модели м M110 и м 210 Оба инструмента имеют стандартный набор функций для этого класса пианино. 88 клавиш фортепианового типа, их чувствительность регулируется, есть возможность записи, метроном и два выхода на наушники. В общем, все, что нужно для занятий и обучения на фортепиано. Эти модели имеют два важных отличия м M110, звучит более ярко имеет более тяжелую клавиатуру. Если планируется устанавливать пианино в достаточно заглушенное помещение, инструмент от этого только выиграет. М210, наоборот, обладает более мягким звучанием. Также эти инструменты отличаются количеством заложенных в них тембров. Прямым конкурентом этих моделей можно назвать Casio PX760, Casio PX860 и Yamaha YDP143. Kurzweil M230. Обладает большим корпусом, чем модели M110 и M210. А так как объем корпуса влияет на глубину звучания, эта пианино относится к более высокому классу. Также положительно влияет на звук более мощная встроенная акустика. Приятным бонусом будет наличие Bluetooth. Вы сможете прослушивать музыкальный материал с телефона или планшета прямо на инструменте, без проводов. Как и у предыдущих моделей, на борту есть стандартный набор функций. Запись, деление клавиатуры, наложение тембров, метроном и режим игры дуэтом. Из сильных сторон этого инструмента можно отметить тяжелую клавиатуру и довольно мощное и яркое звучание. Этот инструмент может быть серьезным конкурентом таким известным моделям, как Yamaha YDP-163 и Casio AP-460. И самый интересный инструмент из нашего обзора – это Kurzweil MP-120. Это цифровое пианино обладает обновленной начинкой. Благодаря этому его полифония составляет 256 голосов. Это первый инструмент из домашней линейки Kurzweil, который обладает имитацией межструнного резонанса, как у акустического пианино. Также хочется отметить довольно тяжелую клавиатуру и большое количество высококлассных тембров для творческих занятий. А мощная акустика делает звучание этого инструмента еще более объемным и приближенным к звуку акустического пианино. Kurzweil MP120 находится в одном ряду с такими инструментами, как Kawaii CN25, Casio AP700 и Yamaha CLP535. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!